Ассаляму алейкум рахматуллах. Сегодня мы с вами будем проходить Аль-Иароб. Аль-Иараб. Что такое Аль-Иараб? Это тагиру изменение. Авахари окончание слов, аль-калими. Лихтиляфи из-за того, что различаются аль-Авамили. Авамили عوامل это действующие факторы, которые заходят. На эти слова ад дахаляти лявдан аутагдиран. То есть это мы увидим либо явно, либо скрыто. Происходит изменение слов. Например, я вам говорю, я увидел дом мы. Просто мы, да? Или я говорю, я залез на дом, М". тоже мы. Я вышел из дома. Ма уже на а заканчивается, да? В моем доме е. Вот изменение окончаний слов. Почему происходит? Потому что что-то влияет. Что-то впереди приходят какие-то какие-то слова, или может быть какие-то предлоги, или какие-то может быть глаголы, или еще что-то, и они меняют это слово. Был дом, стал дома, потом доме. То есть, видишь изменение окончания слова из-за того, что впереди этого слова какой-то есть амиль. Какой-то есть амиль. То есть, есть что-то, что влияет на это слово и меняет его. То же самое здесь в арабском языке есть. Его называют и и араб. Это само изменение... Изменение окончаний слов по причине каких-то действующих факторов, которые заходят на это слово. Это может быть как явно, может быть так скрыто. И явно и скрыто может быть. Давайте же разбирать это. И араб. Их четыре вещи. Их четыре. Аксамугу арбаатун. Аксамугу арбаатун. Четыре вещи их. Рафон насбон хавдон Джазман. Рафон нас бун, хафдун, В состоянии Рафа есть какие-то части речи. Что-то на насб, что-то может быть хавд что-то может быть «джазм». У него четыре признака. У Рафа четыре признака. он у него четыре признака. У насба пять признаков. «Хамсу» аля матин. У «хавда» три признака есть. А у джазма два признака. У джазма два признака. Мы с вами хавт проходили. Я вам уже говорил на первом уроке, да? Хавд. На втором уроке я вам говорил хавд. Что признаки исма хавдун. Это когда кясра есть на конце. Вот то же самое. И другие. Рафон. У него признаки четыре, но есть основной. У нас бы есть пять признаков, но есть основной один, главный. У Хавда есть три, но есть основной. У Джазма есть два, но есть основной. Давайте сначала изучим основные признаки. У Рафа основной признак, мы сказали их четыре, основной признак это дамма. Домма. То есть на конце, если ты видишь Домму, ты говоришь это слово состояние Рафа. Это слово в состоянии рафа и признаком его, признаком его рафа будет дамма. У нас ба пять признаков, мы сказали, основной признак будет фатха, основной признак будет фатха, основной признак фатха. У хавда три признака, основной признак Кясра. мы это уже с вами на прошлом уроке проходили, Кясра. И у джазма основной признак будет сукун, основной признак будет сукун. На конце, это все окончание слов. Если заканчивается на, на сукун или заканчивается на кясру или заканчивается на фатху или заканчивается на дамму, вы уже можете ориентироваться. Вы говорите это слово в состоянии рафа, потому что у него дамма. Видно. Насып, это слово в состоянии насып, потому что у него фатха на конце. Это слово в состоянии хафт, потому что у него кясра на конце. А это слово в состоянии джазом, потому что у него сукун на конце. Вот так вы уже можете делать и арабы, и араб. Вы можете отслеживать это все. Итак, Рафа. Мы сказали, что Рафа у него четыре признака. Главный основной признак это домма. Если домма не будет, если домму мы не видим, значит, вместо доммы здесь одно из трех может быть. Вау, Алиф или Нун. Вау, Алиф или Нун. Вау, Алиф или Нун. Вместо Дамы может быть Вау, Алиф или Нун. У нас бы то же самое. Основное мы сказали Фатха. Но если Фатха не пришла, если Фатха не пришла, или мы ее не заметили, значит вместо Фатхи может быть Алиф. Может быть Кесра. Вместо Фатхи может быть Кесра. Вместо Фатхи может быть Я. А вместо Фатхи может быть Хазфунуни, Убирается Нун. Вместо Фатхи убирается Нун. Это мы с вами будем проходить. Это мы с вами будем все проходить. Все примеры. На примерах вы все увидите и все поймете. Дальше. У мы сказали. Кясра основной. И еще два. Вместо Кясра. Я или Фатха. Либо я, либо Фатха. Либо я, либо Фатха. Но основное это Кясра. Байти. Мадрасати джазом у него основной суккун но вместо суккуна может быть убирание какой-то буквы больной буквы там может быть убирание буквы понятно да убирание буквы вот это вот самое главное сегодня на уроке вы поняли что и араб это изменение окончания слов по причине каких-то действующих факторов которые заходят на это слово и влияют на это слово и оно может быть либо явное либо скрытое вот и у него четыре части есть и араба. Рафан, Насбун, Хавдун, Джазмон. У Рафа основной признак будет дамма, у Насба основной признак будет фатха, у Хавда будет основной признак Кясра, у Джазма будет сукун основной признак. И сказали, что признаков Рафа четыре, четыре признаков. Это арба аляматин, дамма основной, вау алиф нун есть. У Насба пять признаков. Это Фатха, Алиф, Кясра, Я, Хазфу, Нун. Убрали, Нун. Есть. У Хавда три признака. Салясу Аламатин. Матин. Кясра, Я, Фатха. И у Джазма два признака. Это Сукун и Хазфун. Хазфу, убирание. Убирание. Просто они сказали. Там убирание больной буквы. Убирание. Это мы тоже будем проходить. Аля матан, два признака. Понятно, да? Все. На этом урок закончился. Субханаллахуму бихам дикашхаду аля иляхлят. Оставь ватубу.